Если вы уже начали искать объекты, вам очень важно знать про агрегаторы. Что такое агрегаторы? Агрегаторы – это те сайты, которые берут информацию со всех электронных площадок и собирают их на себе. То есть Вместо того, чтобы ходить по всем сайтам, вы можете зайти на один агрегатор и посмотреть все торги, которые есть. Здесь есть плюсы, здесь есть минусы. Из плюсов что в агрегаторах есть богатый функционал. На разных площадках он разный, агрегаторы в себя вселяют как бы, максимальный объем функционала. Это и поиск по региону, это и по типу торгов, и цена текущая, цена рыночная, да, то есть сразу можно понять, насколько интересный объект. И много многое другое. Вот, это первый плюс, да, наверное. Но здесь есть также недосчеты. Какие недочеты могут быть при, соответственно, пользовании агрегатором? Первый, что иногда информация не актуальна. С чем это связано? Пришли на агрегатор, увидели, что да, цена подходит, захотели купить, оказалось, что объект продан. Почему? Потому что агрегатор обновляет информацию, то есть, по сути, копирует информацию с площадок, например, раз в день, там, допустим, ночью. Вот, и он еще не успел обновить актуальные данные, а так торги прошли. Это первый момент. Второй момент, что э, иногда агрегатор выкачивается и не все данные. Так как мы пользуемся в нашей работе и агрегаторами, и площадками, мы замечаем, что некоторые объекты на площадке есть, на электронной, да, а агрегатор э, на этой площадке объект не находит. Вот. Ну и следующий момент, что. Площадок много, на каждую нужно заходить, но там, как правило, вы можете зайти бесплатно и найти любой объект, соответственно, ничего за это как бы не платя. Агрегаторы все платные, то есть, по сути, это коммерческая компания, да, которая парсит, соответственно, копирует вот эти вот данные и за это просит определенную плату. Вот. Для новичков агрегаторы очень, в принципе, полезны, очень легкие и понятные. Вот. И ну, Еще, наверное, хочу сказать, что у агрегатора функция, по сути, такая же, как у коммерсанта и у Федоресурса. Взять максимальное количество торгов и в максимально приемлемом виде вам показать. Ну, тут разница, что у коммерсанта Федоресурс, он все-таки регулируется государством, а агрегаторы – это компании, которые, ну, собственно, сами собой регулируются. Вот. Поэтому, друзья, пользуйтесь. И тем, и тем, смотрите, что для вас лучше. Если решили пользоваться агрегатором, выберите какой-нибудь один, который вам больше показался как бы, удобнее, проще пользоваться. Да? И начните с одного. Не нужно сразу покупать везде доступ. Вот. Ну и про площадки не забывайте. На этом все. Задавайте вопросы.